Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 81 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту каждый день по 25 долларов. За 81 день я неплохо так зарос, похож уже немного на Стаса Михайлова, скоро эти 100 дней инвестирования закончатся и наконец-то приведу себя в порядок. Сегодня в видео я вам покажу, ребята, свое рабочее место, также покажу как выбираю монеты для торговли и расскажу вам одну интересную схему, на которую сейчас можно неплохо заработать, я думаю по-любому кто-то ей воспользуется. Сразу это видео начнем с обзора на Кошку, эту кошку нам оставили в подарок, грубо говоря, когда мы начали снимать эту квартиру. Не совсем такая, знаете, домашняя кошка. Ну вот, вы поняли, да? Она вообще немного такая дурноватая, как бы, да? Приходится за ней просто, вот, грубо говоря, кормить, убирать и все. И просто как декорация в этой квартире, потому что к себе она толком не подпускает. И просто вот как декорация лежит на этом стульчике. Тут, короче, ребята, у нас такая чил-зона, такая спальная комната, я бы сказал. Есть велотренажер. Обычный телек, который мы не смотрим, можем так пару видосов посмотреть. Ну и, в общем, все по этой комнате. Следующая комната у меня уже получается рабочая. Снимаю эту квартиру за 220 долларов почти в центре Бреста. Тут у меня стоит лампочка синяя просто для освещения заднего фона, чтобы было красиво. Тут стоит у меня лампа для тиктоков. И, ребят, сегодня вот по тиктоку расскажу вам одну интересную вещь. Тут, короче, разные режимы у этой лампочки. Очень прикольная лампа, потому что каких-либо дополнительных освещений, для, там, делать превьюшки, вообще круто подходит. Тут у меня самая обычная лента, тут лежат книжки, я, конечно, большинство не читаю, потому что уже начал лениться, а тут у меня лежит Иван, или вот Иван, или я почитываю, потому что есть такая цель на 2021 год. Тут у меня не просто так лежат вот эти какие-то порванные бумажки, вот эти вот деньги, сейчас я вам все это расскажу, также тут есть интересные листик, короче, ребят, сегодня видео будет максимально полезным. Первым делом, когда я прихожу за ноутбук, у меня сразу загорается этот экран и этот, этот у меня основной рабочий, тут у меня сразу стоит стакан для торговли на Binance, тут открыт сам Binance, ну и там уже вкладки как бывает, короче, по-разному. На этом экране, что у меня сразу открыто, открыт всегда дневник трейдера, это те сделки, которые я совершил, я сегодня, кстати, не делаю обзор сделок и разбор, ну потому что тут сделки получили, сами видите, какие Вышел, грубо говоря, в ноль, поэтому там рассказывать чего-то такого сверхъестественного нет. Следующий момент, то, что у меня всегда открыт TradingView, ссылку на сайт оставлю в описании. И тут я беру и каждую так вот пару перелистываю и отмечаю для себя какие-то важные уровни, на которых я, возможно, могу поторговать. Вот прямо сейчас вижу по инчу хороший уровень поддержки, также могу этот уровень для себя обозначить, обозначаю именно по минимумам. И после ставлю себе вот просто на этот плюсик оповещение и отмечаю вот такой вот галочкой. Просто, чтобы потом, когда придет оповещение, чтобы прийти и попробовать отработать пробой этого уровня. Вот так я вот все это отбираю, поэтому потом оставлю также ссылку в описании на свой публичный список, на список всех этих монет, потому что я их вручную сидел, добавлял, чтобы было удобно. Вот вчера, чтобы вы понимали, был пробой у нас по монете Avax. Я заходил в пробой вот в этом вот месте. но, короче, сами видите, не пошел пробой, меня здесь выбило... Без зубы, и только потом пошел пробой. Ну вот, собственно, так вот я и вот и все делаю. Отмечаю важные монеты, пробегаюсь по всем монетам, ставлю где-то вот эти самые уведомляшки. И когда вот цена доходит до этого уведомления, идет звуковой сигнал. И потом я быстренько захожу в стакан, здесь ввожу эти данные, сюда добавляю. Ну, собственно, и все. Вообще, ребята, я бы, конечно, не добавлял бы сюда вкладку Binance. А тут бы у меня был просто Trading View. Но так как я записываю видео, то мне приходится просто для вас добавлять. Также давайте немного поговорю по оборудованию. Это самый обычный экран. Многие спрашивали, что ты там все дорогой экран не купишь? Зачем, ребят, это огромный монитор? Или что-то непонятное? если на этом экране все вообще замечательно помещается. По этому ноутбуку, это MacBook Pro 15... И для торговли, вот многие спрашивали, если у тебя там MacBook, стоит ли вообще покупать? Ну, честно, я даже не знаю, как вам сказать, потому что вам придется все равно, видите, ставить винду. Я, конечно, могу параллельно запустить Mac macOS, но на Mac macOS нету стакана, и торговать, короче, вообще не получится. Поэтому, если вы хотите для торговли покупать себе ноут, ну, выбираете что-то явно на винде, ну, за косарь, я думаю, вы точно что-то найдете, потому что вот эта машинка стоит косарь. но мне просто для монтажа, для каких-то моих нужд фотошопа, вот прям очень хорошо справляется, но только вообще греется очень, вот даже сейчас он ничего не нагружен, но руку к нему подносишь и можно, короче, греться, вот эта кошка, у меня, короче, сделки открыты, чтобы понимали. Не... она потом сюда приходит, ложится, начинает тут что-то нажимать, ну, потому что тут тепло, да, как батарея, и она приходит сюда постоянно греется, это, конечно, немного напрягает, но... Блин, ну потому что реально на полностью мне все сбивает. Дальше, ребята, что у меня есть на столе? На столе у меня всегда лежит вот этот вот пульт, чтобы я мог менять подсветки. Лежит у меня вот такой вот блокнот. И тут, собственно, я пишу иногда для себя цели, иногда пишу какие-то заметки. Ну то есть тут ничего такого необычного, просто какие-то могут быть планы на день, такая вот мелочь, да? Ну лежит также ручка. Все, все, что мне нужно на этом столе. Больше у меня обычно ничего не лежит. Мышка, микрофон, чтобы записывать Теперь давайте перейдем, наверное, вот к этой теме, потому что я хотел, чтобы видос был не только такой информативный, но и полезный, да? Это мой блокнот целей, который я записал еще в шестнадцатом или семнадцатом году. Этот блокнот, если кто-то смотрел, я когда ходил по лесу, там кричал то, что у меня ни хрена не получается, этот блокнот был со мной и порванный. Он именно из-за того, что мы тогда, когда я ходил, у меня полностью рюкзак промок и этот блокнот тоже размок. Короче, смотрите, тут первая запись, это вот, это я держу по пачку денег. И собираюсь с деньгами, короче, куда-то я собирался с женой деньгами, сейчас, ребята, сами видите, вот настоящие деньги, да, это 20 тысяч долларов, это те деньги, которые я вообще никуда не хочу тратить, я вам рассказывал, что у меня есть неприкасаемый запас, это именно те деньги, которые я вот просто вот так вот отложил, они у меня лежат, и я их ни на что не хочу тратить, вот будет какой-то у меня период в жизни, я не знаю, конечно, это деньги не для решения этих самых периодов жизни, это Деньги, чтобы просто чувствовать себя спокойно в любой ситуации. Кстати, оно так интересно как-то отсвечивает, да? И смотрите, тут у меня есть такая штучка, перемотанная из ленты, потому что потом по-любому кто-то будет это придираться. Это, короче, штука, она единственная, которая работает вообще с ноутбуком, чтобы... Сделать больше портов. Ну, ноутбуки вообще так сделали, короче, в этих маках. То, что тут нету толковых разъемов. И даже вот подключить монитор, это проблема, потому что приходится через такую вот штуку. Вот, ребята, подключаться. Дальше. Это деньги, не настоящие. Это сувенирные, это когда-то... Когда я не мог вот такие вот деньги держать в руках, да, настоящие, мне приходилось держать вот такие. Надо было себя как-то мотивировать. И чтобы хотя бы соответствовать этой фотке, мне пришлось купить 20 тысяч вот таких вот долларов по 50 штук. С этими деньгами мы как-то снимали даже клип на бинома за который заработали 500, 500 долларов. Возможно, ссылку оставлю в описании, сможете даже посмотреть. Прикольный получился, кстати, видос. И это тупо э, сувенир, который когда-то меня, знаете, просто мотивировал. Дальше, по этому блокноту некоторые цели, конечно, выполнились, некоторые нет. Была у меня цель купить Мазду, да? Но купил я себе Кадилла, грубо говоря, тоже выполнил э, эту цель. Это стиль, в котором я хотел ходить, потому что я ходил обычно, знаете, в таких постоянно спортивках. Ну, сейчас, кстати, в видосе. Вы меня постоянно видите вот в этой вот черной майке. Возможно, тоже у кого-то появится вопрос, почему черная майка? Ребята, просто не хочу себе парить этим голову, вот как там этот создатель айфонов, или как его, я уже не помню, он постоянно ходит в одной и той же одежде на всех презентациях. Да потому что он себе голову не хочет парить вот этой вот одеждой, лишними вопросами. Поэтому я себе тоже купил 10 черных майки, и постоянно, грубо говоря, хожу в них. Зато я себе голову не парю, вот что мне сегодня одеть, какие мне там штаны подобрать и все. Единственное, о чем я парюсь, это кроссовки. Потому что кроссовки должны быть удобные и постоянно приходится, ну как-то, не знаю, с кроссовками, короче, я подхожу э, более грамотно. Дальше по этому дневнику трейдера, это моя квартира, это скоро будем реализовывать, пока, конечно, не знаю, как скоро, потому что я вот и все думаю, то ли я хочу жить в деревне, вот, и не знаете, типа там, где я смогу себя как-то реализовать, там какое-то спокойствие, можно камин построить, короче, очень круто, а по квартирам я бы, наверное, может, проще сдавал. Это у меня подарок батя, возможно, он смотрит, может, когда я ему куплю, но пока я ему подарил только квадроцикл, тут у меня расписаны цели. На те годы, вот я там заработал 1000 долларов, потому что 1000 долларов для меня раньше были огромные деньги. Я сразу для себя уже расписал, что я буду делать с этими деньгами. Типа 700 долларов в крипту, в биток, в нем, в диамонт. И я, кстати, потом все-таки заходил, но тоже все эти деньги так себе пошли. 50 долларов на хайп и 50 долларов на IQ Option. Вот, и видите, у меня так расписаны планы до 500 или, как я помню, до миллиона. Это мои цели были на 2020 год большинство из них в 2020 году не получилось выполнить, поэтому что-то перенес на 2021, ну, в общем, это такое, знаете, блокнот целей, желаний, я не знаю, думайте уже как хотите, тут, кстати, даже где-то были такие, вот, сигилы, я знаю, то, что это полный бред, да, но я это рисовал, потому что я уже во все верил, типа, я делал все, чтобы, ну, хоть как-то это, короче, ребят, заработать, дальше, если вам будет интересно, расскажу еще про эту вот, пачку моих я не знаю целей или чего тут кстати смотрите по каналу если вы не подписаны то обязательно подписывайтесь потому что тут написано уже то что у нас 100 тысяч человек на канале а у нас до сих пор не 100 тысяч поэтому ребят оформляйте подписку будет очень да теперь давайте перейдем уже к такой теме как вообще добиваться целей вот смотрите я очень долгое время курил в университете, короче, на, начал и все никак не мог бросить. Потом я для себя такую придумал идею, то, что, блин, бросить, курить, да, это сложно, но ты поставь себе цель, не курить. Ребят, любая цель вообще в вашей жизни, если вы хотите избавиться от э, плохой привычки, вы просто ставите себе цель, вот. Первый день отметил, не курю, второй день не курю, и каждый день мне просто надо было выполнить цель и наклеить этот галимый стикер, и просто написать троечку, там, какой день не курю. Вот, и благодаря вот этой вот теме я, ребят, бросил курить, да, некоторое время, я уже не помню, сколько я тут отмечал, походу, два месяца. И потом, когда мне уже, грубо говоря, уже полностью не хотелось, когда я полностью бросил, я уже перестал вести вот эту вот всю статистику. Поэтому добиться любой цели, пожалуйста, написали, ой, бросить любую вредную привычку можно таким вот образом, просто добиваясь и ставить цели. Тут у меня тоже какие-то были, знаете, записочки такие. И давайте вам расскажу схему, как сейчас можно вообще быстро заработать, потому что сам я на этой схеме тоже вот получилось, вы заводите себе аккаунт в ТикТок, начинаете вести какую-нибудь тему, вот, к примеру, вам там нравится обозревать фильмы, вы смотрите какие-то интересные фильмы, вставляете просто в ТикТок интересную нарезку и после ссылаетесь на Telegram. мол, название фильма ищи в Телеграме, после, когда вы набираете подписчиков в Телеграме, вы их спокойно можете уже... И, то есть, заказывать рекламу в свой телеграм-канал. Чтобы вы понимали, сейчас одна реклама в телеграм-канале стоит больше, чем моя зарплата раньше на обычной работе. Поэтому, ребят, буду очень благодарен, если вы подпишетесь. Вам просто посмотрите рекламку. Можно ничего не делать, а мне просто огромная для вас благодарность, поэтому ссылку тоже оставлю в описании. Вот, следующий момент, очень интересная тема, то, что очень дохрена трейдеров в ТикТоке, которые там торгуют на Бинома. Это все полнейший, тотальнейший развод, ни один трейдер вам не даст сигналы, на которых вы заработаете. Вот стопроцентная гарантия, особенно если это на бинарных опционах, поэтому вы просто берете этих трейдеров, просто обозреваете, делаете короткую такую нарезочку в ТикТоке, вот я там поторговал, какие-то такие результаты, я уверен, у вас ТикТок вот взлетит, после вы людей перенаправляете уже в Телеграм-канал, там можете рекламировать какие-то свои продукты, но опять же, не свои сигналы, потому что это тотальнейший бред, я понимаю, многим хочется заработать по партнеркам, но лучше оставаться честным, лучше оставаться чистой душой, нежели потом вас будет это угнетать совесть, то я видел там... Тотальнейший, короче, ребят, бред. Вот вам простая схема, рабочая схема, потому что я сам тоже сейчас по два тиктока в день выгружаю и просто, знаете, продаю рекламу. Я не веду каких-то своих сигнальных чатов, я просто показываю, чем я делюсь, это людям нравится, поэтому... Вот вам простая схема. Так вот, ребята, я вам рассказал, как я нахожу те монеты, как торгую. Сейчас, конечно, тоже уже буду отмечать какие-то важные уровни, буду ждать пробоев. Либо, кстати, не показал вам третью вкладку, это скринер. Конечно, желательно мне было бы еще один монитор поставить, но... На MacBook я даже не знаю, как его тут поставить, потому что он как-то ну, не ставится. И тут у меня самый обычный скринер, через который я могу находить плотности и уже от этих плотностей также торговать. Скринер тоже ссылку оставлю в описании, чтобы уже для вас было всех удобно. Нашел крупную плотность. Перешел на Binance и быстренько открыл эту самую сделку. Следующий момент, то что, ребята, это же у нас получается 81 день, поэтому я подключаю VPN. Вот как выглядит VPN, тоже у меня многие спрашивали. И сейчас мы будем покупать монетку IOT. Эта монета у нас уже есть, мы ее дважды походу покупали. Вот, у нас ордер сработал. И после я уже добавлю все это вот сюда, и получается в прибыли мы пока, ребята, чистыми на 425 долларов. Многие также мне писали, типа, блин, ну что это за прибыль, 420 долларов можно было давно сделать, там уже огромнейшие иксы. Но знаете, в чем меня эти люди прикалывают? Да, можно как сделать огромные иксы, но точно так же можно потерять. Я, конечно, отношусь к инвестированию именно в криптовалюту, я скупаю то, что на ней, то, что вроде как никому не нужно. Желательно, чтобы там были какие-то плохие новости, потому что помню семнадцатый год по поводу Ripple. Ripple это типа скамины, да? там многие говорили все, их там сек полностью засадят. Очень было много негативных новостей, особенно когда Ripple был по 20 центов. Просто все нахрен скидывали Ripple, а я покупал. И все, и оказалось все в плюсе. То же самое было с биткоин кэшем. Все засирали, говорили, нахрен никому не нужны, но он выстрелил. Сейчас то же самое, отбираю такие же монеты, которые, грубо говоря, нахрен никому не нужны. Возможно, я наивен, то, что они в этом году выстрелили, да, поэтому это ни в коем случае не финансовый совет. Но посмотрим, что из этого всего получится. Мне, во всяком случае, тоже интересно. По этому портфелю я, конечно, жду намного выше профита, примерно... Чтобы тут было 10-15 тысяч долларов, я, конечно, уже не уверен, да, но, как говорится, нету ничего невозможного, потому что я даже сейчас смотрю вот на свои цели, когда-то ты такой смотришь на эту картинку, думаешь, охренеть, как эти ребята держат вот такие вот пачки денег, да, кажется просто нереальным, но это все реально. И каждый этого может добиваться, поставил цель, поставил план, все делаешь, я вам уже дал просто готовую схему, начинаете торговать по сигналам, снимаете короткие видеоролики, даже если вы там не умеете говорить, да мне тоже эти видосы сложно даются, да вы просто показали статистику, вот торгую по сигналам трейдера на Биному, вот такая вот статистика, хреновая, все вы показали, вы открыли людям, грубо говоря, свет, показали правду, и люди вам будут благодарны, и они к вам потянутся, то же самое, что и я, я же показываю вам свой путь, показываю такие полезные видео, поэтому, наверное, вы меня смотрите. Вот, ребята, огромное спасибо вам за просмотр, оставляйте, пожалуйста, свое мнение в комментариях, как вам такие вообще видеоролики, если такие видео нравятся, конечно, будут записывать намного больше, ну, такие вот разговорные, такие вот лайтовенькие, Поэтому все только зависит от вас, пожалуйста, давайте наберем нормальное количество лайков, потому что, блин, просмотры-то идут, а лайки вы не делаете, поэтому давайте, ну, я не знаю, ну, тысячу хотя бы попробуем, если это возможно. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита и всем пока!